Здарова, народ! И сегодня хочу с вами поделиться, как из остатков материала я в ванной комнате загубенил себе классную столешницу. Погнали! И мы плавно переходим в сантехническую часть, в мой санузел на первом этаже. И сегодня расскажу, как я там сделал столешницу из остатков хлама. Сделать я буду из профильной трубы, которая у меня осталась еще с монтажа лестницы из профильной трубы. Как раз осталась одна труба, ее некуда было деть, поэтому в качестве каркаса под будущую столешницу самое то. Ничего покупать не надо, она варялась без дела, поэтому я ее сейчас спущу именно на монтаж столешницы. Нарезаю детали и создаю будущий каркас. При работе с металлом не забываем, что болгарка должна резать на себя и ни в коем случае не режьте трубу в шлепках. Сделал заготовку из пяти профилей, теперь необходимо их просверлить, чтобы в будущем я смог закрепить их как-то на стенку. Теперь необходимо выбрать угол, где в будущем будет располагаться моя столешница. Делаю разметку, где в будущем ляжет каркас для будущей столешницы. И по этим разметкам проделаю отверстие. Теперь в эти отверстия я буду забивать специальные дюпеля по газобетону, а сам каркас металлический буду крепить на глухари. Это будет прочно и надежно. Стараюсь сделать все идеально по уровню, потому что в будущем под каркасом столешницы у меня должна идеально плавно встать стиральная машина, поэтому 1-2 см там будет здорово играть роль. Ну а теперь осталось закрепить последний элемент, и в этом не поможет моя супруга, она поддержит, а я прихвачу. Все, прихватил, каркас готов, теперь полностью проварим его во всех четырех углах. Каркас практически готов, теперь необходимо сделать подготовительные работы. Я приобрел вот такую вот мойку, сейчас эту мойку нужно поместить в сам каркас. Для этого необходимо выполнить подготовительные работы. Как именно? Я хочу ту часть, которая будет спрятана в стяжке, то есть залить на цементе. Нужно покрутовать контактом, чтобы она хорошо и цепко прилипла к нему, и уже в дальнейшем никуда не двигалась. Потому что дальнюю столешницу крепить на болты я не хочу, чтобы в будущем избежать трещин, а так у меня везение очень большое, оно так и будет, поэтому лучше просто ее закрепить. Теперь необходимо сделать направляющие рельсы. На эти самые рельсы по уровню встанет сама мойка. И ниже она уже никуда не денется. Размещаю две рельсы из арматуры восьмерки. Приблизительно наживляю их, наживляю их по уровню. И еще у меня остались три прутка, сделаю рядом. Там не будет столешницы, но для усиления каркаса и в будущем стяжки, чтобы она никуда ниже не убежала, это будет самое то. Ну не выкидывает же, правильно? Ну все, закончили приваривать и идем за самой мойкой. Берем мойку и делаем примерный расчет, где она будет в будущем располагаться. Примерили, в принципе, смотрится неплохо. Размещаю, закрепите пока никак не могу. В будущем будет стяжка, но чтобы из всех щелей не потекла стяжка вниз, большие отверстия я засиликониваю. Этот тюбик набежал больше трех лет в коробке, срок годности у него вышел. Написано, что это герметик, но в моем случае он будет играть роль как бы гидроизоляции от будущей стяжки поэтому мне самое то выжимаем все что есть и выбрасываем сразу дальше нижнюю часть тоже нужно как-то плотно зафиксировать фиксировать я буду с помощью обычной монтажной пены а вот вторую часть где уже будет непосредственно стяжка я сделаю как каркас то есть из обычного кусочка фанеры не забудем фанеру покрыть клеенкой чтобы вода не впитывала саму фанеру Водопру эту фанеру всем, чем у меня есть, брусочками, трубками, отоплением, в общем, всем, чем можно. Лишь бы это выдержало, когда в будущем будет стяжка, чтобы все это не упало и не растеклось. Подойдет все, что угодно. Ну и естественно, весь, даже металл, покрываю контактом У меня его осталось пол ведра, долил туда еще пол ведра воды и теперь мне целое ведро. Ну, выкидывать жалко, ну да, сейчас скажут, зачем ты металл покрываешь, никто не покрывает бетоном контактом. И я покрываю, потому что вы сейчас смотрите. Ну, делаем съемную опалубку из этого же кусочка фанеры, которые у меня остались. В будущем там будет гипсокартонный кусочек. Но сделать его сейчас стяжку, я немножко что-то испугался, поэтому пока сделаю съемную опалубку, потом уже намертво посажу еще раз уже гипсокартон. Фиксирую, и мы практически готовы к залитию. Но перед этим нужно сделать еще парочка элементов. По самой столешнице мне нужно закрепить еще умывальник. Закреплять я буду также с помощью пеноплекса и пены. Пеноплексом сделаю распор, он будет играть у меня роль опалубки несъемной, в будущем он там останется. А пустоту заполняю пены. Пена разопрет, пеноплекс поддержит и все, мойка никуда не денется. Выстраиваю съемный каркас. В будущем делаю себе пометку по высоте, сколько должна будет в будущем выглядеть моя стяжка. Ну и стяжка, в данном случае это будет заливка цемента. Чтобы было какое-то основание и границы, я сделал из уголков малярных будущий ориентир. То есть по ним буду выравнивать. А стяжка должна будет выполнить на сантиметр ниже, чем самомойка, чтобы в будущем туда же легла плитка. Наводим раствор. Так я уже привык, не забываю то о пластификатора чтобы раствор медленно набирал прочность и меньше потрескался. Использую обычную марку М300, обычный раствор. Начинаю с углов и иду в сторону залития. По возможности вибрируем чем можем. Я выгрел шпателем, чтобы раствор хорошенько осел. Армировать маленький сантиметровый слой в принципе нет смысла. Там в будущем ляжет еще плитка. Поэтому это как бы заполнительный слой. То есть он никакой нагрузки не несет. Мы плавно перетекаем в ту часть столешницы, где будет самая большая масса. Где нужно будет тщательно проработать и все это заполнить. Начинаю по основанию и далее уже начну шмякать в центр. Как видите, там находится арматура, которая будет также нести и держать эту армированную плиточку, которую я сейчас залью, чтобы она -то не упала вниз. Те, кто смотрел предыдущие ролики, знают, что все утепление под на первом этаже у меня выполнено с помощью ЭППС толщиной 50 мм от компании Пеноплекс. Все мы знаем, что этот материал обладает Безопасностью, экологичностью, высокой теплозащитой. Но самое главное для меня, именно для монтажа этой столешницы, материал еще и легкий. Я также хотел поначалу использовать пенопласт, но пенопласт слишком мягкий. А вот пеноплекс довольно-таки прочный. Давляю две пластины двухсантиметровой пеноплекса. И моя столешница, в принципе, по площади, если посчитать, то где-то станет легче на 20-30 кг. Это довольно-таки ощутимо. К тому же идет экономия за счет раствора. Если в скором времени вы тоже планируете купить качественный утеплитель, то ссылочка на данный продукт будет в описании Положил туда пеноплекс, облегчил я всю эту массу, она и без того тяжелая И не забудем добавить еще туда сеточку Сетка очень важна, сетка добавит прочности моей залитой столешницы Буквально 2 см над пеноплексом и 2 см до верха внутри будет армирующий слой это как эта сетка, которая будет держать мою конструкцию. Таким образом, я получил монолитную плиточку, которая разместилась в моей столешнице. И в будущем она уже, в принципе, никуда не денется. На следующий день я уже снял опалубку. И проверил, как она себя ведет. Снял клеенку, снял все и посмотрел, что там в конце получилось. Как там что потрескалось, нет. Как видите, где была клеенка, там аж слой блестит. То есть влага никуда не делась. Залилось все очень замечательно. Ну, в общем, снизу смотрится не очень, но вверху мы сделаем очень. Подождали 3 дня. Моя столешница залитая высохла. Теперь необходимо перейти к подготовительным работам и уже в будущем к монтажу самой плитки. К первому этапу. Первый этап опять же, бетонок контактом. Мажу все, что есть в радиусе столешницы, то есть саму столешницу, ну кроме естественно, маленькая, все покрываю бетоно контактом. И главное не забыть заполнить ту часть, где была съемная опалубка. Заполняю я гипсокартоном, чтобы в будущем стена и столешница у меня была одним единым слоем. Заполняю все это слой, точнее замазываю также битумно-контактом, жду еще сутки и в будущем к этому бетоноконтакту контакту я буду уже приклеивать мою плитку. Сейчас скажет Леха, ты что перешел с битума на битумно-контакт? Да нет, просто у меня одевать некуда, поэтому буду мазать все, что считаю нужным. Ну а теперь отрезаю плитку, которую купил на авито, где я взяла почем, расскажу в следующем ролике. В общем, плитка у меня классная, но, к сожалению, плитка у меня напольная. Сделаю заусовку из самодельного станка. Если интересно, как я его сделал, а лучше не надо, я в следующем ролике вам покажу. Делаю бюджетную заусовку и размещаю эту плитку с левой стороны от будущей столешницы. В общем, разметил я все плитки, которые только можно по контуру столешницы, чтобы в будущем уже все это наглядно разложить и собрать. Почему? Потому что делал это в первый раз. Кто сейчас не понимает, что здесь происходит, это называется бюджетная заусовка. Так у меня руки трясутся, как у 30-летнего алкаша. Я, в принципе, просто зафиксировал болгарку на каком-то прочной конструкции и уже на не движущейся, не шевелющейся болгарке сам с маленькими движениями сделал заусовку плитки. Ну а теперь примеряем, как в будущем будет выглядеть моя столешница. Собираю все детали и смотрю, что получилось, где нужно подрезать, где нужно отрезать. Вот как-то так будет выглядеть в будущем столешница. Теперь берем обычный клей и намазываем. Очень важная информация, которую я себе выяснил, это что для разного размера плитки используется разный клей. То есть клей для плитки 30 на 30 не подойдет для плитки 60 на 60 Почему, не знаю, но по крайней мере, это я узнал недавно, и для меня это было открытие. Намазываю столешницу и плитку плиточным клеем, и с помощью оконного держателя плюхаю туда свою плитку. Стараюсь сложить плитку по уровню и чтобы плитка была выше, именно выше моей будущей мойки на 2-1 миллиметр. Зачем? Чтобы если там была в будущем вода, она стремилась скатиться в мойку, а не остаться на столешнице или тем более пойти на пол. Делаю подготовительные работы в качестве малярного слоя, потому что в будущем сейчас буду делать заусовку из доборов и плитка будет сползать вниз. Теперь прижимаю плитку и делаю бюджетную заусовку. Что такое бюджетная заусовка, сейчас покажу. Это то, когда две плитки соприкасаются под углом 45 градусов, и между ними остается зазор еще буквально в миллиметр, и они с друг другом не совсем соприкасают. То есть стык у этих плиток, он открыт, а потом в будущем будет замазаться раствором, и все это будет красиво, аккуратно и гладенько. Для того, чтобы сделать профессиональную заусовку, нужен станок. У меня его естественно нету, у меня бюджетная стройка, поэтому делаю из доступных материалов доступным способом. А уже потом сделать красивую затирку, я что-нибудь придумаю. Делать колхоз тоже неохота с помощью накладных уголков. Поэтому стараюсь найти что-то общее между колхозом и как делают профессионалы. В общем получится мой вариант. В конце увидите, оценочки поставите. Выстраиваю всю плитку по уровню. И также соблюдаю, чтобы плитка была на 1-2 миллиметра выше столешницы. Для меня было большим открытием узнать, что рукомойник и умывальник, как его назвать, не знаю, предназначен для того, чтобы их поставили на тумбочку. А вот чтобы их утопили в столешницу, видно до этого только я додумался, и какое было открытие, оказывается там углы и грани все непрямые, они все выпукл-выпуклые и впуклообразные, а на плиткорезе я плитку режу ровно, и когда сопоставлял, у меня получилось, что... Ну, в общем, то, что получилось, ну, я покажу вам в конце. Так как верхние грани очень маленькие, пришлось подождать около суток, чтобы они подсохли, чтобы в будущем к ним можно было приклеить малярный скотч, чтобы они поддержали нижнюю плитку. Ну и также фиксирую нижнюю плитку, а чтобы было красивое размещение, использую крестики и систему СВП. Жду, пока моя столешница засохнет, и на следующий день готов приступать к затирке. Затирку подбирал необычным способом. Мы пошли прямо с плиткой в магазин, там был стенд. И по плитке, и по стенду мы прям подобрали затирку, чтобы она слилась с плиткой, и вообще не было видно, был ли там шов, не было там шва. Затирка дорогая, поэтому на будущее я решил кое-что придумать, об этом расскажу позже. Наносил затирку, естественно, резину шпателем, чтобы не поцарапать. А вот затирал уже, я нашел более интересный способ в интернете. Когда затирка схватилась, буквально 3-4 минуты, там парень нанес губку влажную на нее и сверху пролил влажным пальцем. И получилось идеально. Я решил сделать так же. Как ни странно, получилось так же красиво, аккуратно. Когда все это потом высохло, я еще раз все это губкой вытер, и то, что получилось, сейчас можете наблюдать. По чесноку эта столешница мне стала в 1000 рублей, потому что я сделал из остатков материала. Ус ушел мешок цемента и пачка плитки. В принципе, ну и сам рукомоник. Но мы его не считаем, потому что рукомоник можно купить и за 40, и за 50, и за 100 тысяч. Почему хронометраж у тебя неправильный? Ты начал именно с мойки, а не с полов. Потому что скоро 8 марта и по хронологии роликов... Следующий ролик будет посвящен подарку на 8 марта, и эта столешница обязательно должна была быть в этом ролике, чтобы в будущем картинка сложилась единая. Но все будет потом. Самый самоостройщик Леха. Всем счастливо, пока-пока. Увидимся вами ровно через недельку.